Кастл, коллекция 16-17, новая, новая, потому что, в общем-то, все, что было, вы посмотрите, по этой информации есть. А, собственно, интересно, что нового. Нового немного у касла в этом году. И вообще, в принципе, есть такое ощущение какой-то сжатости. Такое ощущение, что сильно они как-то вот сокращаются и ужимают линейку. Ну, наверное, может, это и логично. Но тем не менее, есть новая целая линейка. При этом она, как бы такая очень, ну не знаю, у меня очень сообразные отношения. Она как как бы с одной стороны новая с другой стороны она концептуально как-то устаревшая на мой взгляд с другой стороны как бы, может быть как раз освобождающуюся дырочку откуда уходят все конкуренты и хорошо бы каплу залезть эта серия у Mountain лыж универсала в таком классическом понимании этого слова универсала это расширенные карт лыжи собственно у Каспелу хорошо получается а карт лыжи как бы к ним вопросов нет ну и в принципе было бы логично и в этом направлении двигаться а, в серии 3 модели 74 талии 84, 90 и 89, такие усредненные именно для склона, для катания по подготовленному склону, также с увеличением радиуса от совсем такого лояльного 13-14 метров, у 84 радиус где-то 14-16 и 89 где-то 16-18, что тоже, в общем-то, логично, более широкое, более экспертное. Лыжи не перетитаналенные, то есть у них два слоя титанала под полмиллиметра приятные на ощупь, очень кайфовые. Вот. Подразумевает хороший карвинг с очень уже не линейно-радиальном формой бокового выреза, с классическим камером, без всяких лишних рокеров. В общем, такая хорошая, качественная, классическая австрийская лыжа со значком на заднике Мады на Австрии, как бы знак качества того, что это все хорошо, никакой не Китай. То есть для людей, которые переживают, что в Китае плохо, вот как бы австрийская версия. Надо, конечно, катать на тестах, будем искать, в общем-то, но если вы ищете какие-то вот качественные, пафосные, да, и пулящие, Такие вот универсалы старой версии, старого формата. Я думаю, что вот это вариант. Вопрос цены, потому что касса никогда не был дешев. Но, в принципе, с другой стороны, он работает на те деньги, которые за них просят. но ну, как показала практика, поэтому, в общем-то, вполне себе адекватный интересный вариант. Все, пойду попробую где-то их потестить, чтобы не пропустить тесты подписывающихся на нас в соцсетях и на ютубе. Пока!